Привет всем, с вами Арчи Гуд. А привет, Андреа. Привет, Андреа. Да, <свят> привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, это Нортук. Не, не Нортук. Ты этот... Кто? Брата Сейн два. Симон Сейн, Фуркат. Сейнгол. Фуркат ты. все. Симон а, да. и, сейнон, и, сейнон, и сейнон. Мартан. Мартан, да. А это... Это Нортук. А я не побегу. А ребята волнуются. Ха-ха-ха. Меня не волнуются. Я готов. чем не волноваться. Я готов. <criticisms> Я не готов ничего нового. Ну, да. О, все. Юра! Юра только тая. По команде на дистанции. 5 километров. До старта мужчин на дистанции 10 километров остается 8 минут. Света, света, света. света. Люба, Люба, Люба, здорово! Раскатись Люба, Люба, Люба, хорошо, хорошо. Алиса, Алиса, Алиса. Весим, вместе, рядом, рядом они. Доябли. Вика, Вика, Вика, Вика. работай. Рядом, рядом они. Здорово, Идай, здорово. Света, Света, здорово. держи, держи, Люба, хорошо. Люба, держи их на виду. Любо своим темпом, своим темпом работай. Со спусков старайся раскатываться и продышаться. Давай, ножки почаще, почаще коленки поднимай. Алиса, Алиса, Алиса, давай, давай, давай, давай. Алиса, Алиса, Алиса, давай, давай, давай терпи, терпи. Вика, Вика, Вика. Вика. Вот она, вот она, на расстоянии руки. Витёк, работаем, работаем, Никич. Давай, давай. Последний кружок, поработай, ноги дальше ставь, если тяжело. Прям заставляй себя и дыши. Алиса недалеко! Работай! Света, Света, Света, а терпеть. Алиса, почаще в горочку. Давай, давай, давай. Так, тройка лидеров. Что? Тройка лидеров, Никита, давай. Где Вятк-то убежал? <святен> <святен> <святен> Хватит задницы и трясти, беги давай. Ножки повыше, почаще. <святен> <святен> <святен> Ой. Мне же к нам-то, видите, в машину садиться. Снимай это. Знаешь, ты обещал мне шот. Но он не будет. Да будет, но туда он денется. Все. Все, все, все, Видите, давай вместе сфоткаемся. Да, Нам не потоги. Я тебе сейчас воду сброшу. вот <свистит> Иди сюда. Сейчас придет они холодные? Они живые, но в Как нам минус 20 комбезе бегло Артур все снял И как Кася приставали? А? И как Кася приставали? Она вообще с собаки, собаки играет Лед, лед короче Ну Все обострали меня короче Это нормально Снимает он. Где ведь то убежал? Снимает он. Снимает он.